Два года подряд у моей сестры Наташи через семь месяцев обострения ее болезни. А раньше было ежемесячно обострение шизофрения она инвалид второй группы с детства пожизненно. Я являюсь ее опекуном, читаю мантры и коды, прохожу 75 СНГЯ. Тренажер выравнивания судьбы была на сердечном, оплатила проектор. Можно ли эзотерически помочь сестре, чтобы была здорова? Да. Каждый день представляйте ее, как будто она полностью ярко-белого света. После чего представляйте, будто вы этого белого человека достаете из нее и делаете его маленького-маленького размера. Так, такого размера, чтобы он находился у нее между ног. И после этого представляете, будто этот человек маленький, еще и наполовину находится в земле. Запечатывайте, делайте это на протяжении дня до 30 раз, когда вспомните, где-то на протяжении двух месяцев увидите, насколько эффективный будет результат. Пожалуйста, пользуйтесь всем.